Строительство подлодки спецназначения «Белгород» для морских беспилотников «Посейдон» близится к завершению. Северодвинский завод «Севмор» специализируется на создании субмарин для российского военно-морского флота. На данный момент близко к завершению строительства подлодки «Белгород» для морских беспилотников «Посейдон». Как сообщает агентство РИА Новости, об успехах и ближайших планах в интервью принадлежащему предприятию журналу «Завод» рассказал гендиректор Севмаша Михаил Будниченко. В частности, он сообщил, что носитель морских дронов «Посейдон» — атомная субмарина «Белгород» — скоро будет достроен. Гендиректор предприятия также сообщил, что параллельно с этой работой идет создание и других боевых кораблей. Многоцелевую атомную подлодку Белгород предприятие спустило на воду в 2019 году. Как ранее информировало сообщалось, ее испытание предполагалось завершить осенью прошлого года. Но сроки пришлось сдвигать. Первоначально Белгород считался относящимся к проекту 949 Аантей, но затем подлодка была переделана под проект 09852, чтобы стать носителем «Посейдонов». Как рассказывал президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в 2018 году, беспилотные аппараты «Посейдон» могут иметь как обычную, так и ядерную начинку, позволяющую уничтожать береговые укрепления. Инфраструктурные объекты и авианосцы, авианосные ударные группы, противника. При этом подводные беспилотники «Посейдон» крайне сложно перехватить. Они могут быть выпущены с борта подлодки-носителей на глубинах в несколько сотен метров, поэтому и с их обнаружением у противника явно возникнут проблемы. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал чтобы не пропустить новостей, ставьте лайк и жмите колокольчик, рассказывайте друзьям и делитесь в комментариях своим мнением.